Всем привет, дорогие друзья С вами, как обычно, Вуди Добро пожаловать на обзор FPS капа номер 2 Точнее, не капа номер 2 А карты под номером 2 То есть, стало быть, раунда под номером 2 Нихуя перезаписывать я эту чушь не буду И карта, значит, у нас от Халвара Все мы его любим и уважаем Очень веселый, классный парень и давайте, собственно, посмотрим. Сразу что бросается в глаза, когда мы появляемся, у нас ничего нет. Видим другую текстуру, которая как бы является сликом. И если мы прыгаем, то мы получаем оп на этой текстуре. Собственно, давайте просликаем. Далее, когда мы пропрыгали, мы находим кнопку Ну и если мы так прям изучаем карту, то пытаемся бежать назад Здесь ничего нет, на потолку слик, на потолке И все это классно, круто, приятно, но у нас нет, нет выбора, кроме как идти сюда Здесь нас выплевывает как раз таки с, с другой стороны, где якобы ничего нет Дают нам бесконечное количество плазмы, дают battle suit Сохраняет нам нашу скорость Что означает нам нужно со слика Как можно больше скорости получить И как можно удачнее залететь И далее у нас путь наверх Здесь у нас многогранная такая рампа Про которую мы говорим чуть попозже Проплассмливаем Появляемся здесь <клес> С плазмоджампа можно здесь перелететь Ну либо по стеночке Климбимся так сказать и здесь нам дают ракету. Точнее, не ракету, а ракеты. Бесконечное количество ракет. Прыгаем дальше, дальше по туннелю. Прикольная текстура, которая... кстати, Ну, не текстура, точнее, а шейдер забавный, который, от, видимо, от вашей позиции работает. То есть, он... Типа разрушает стену Чем ближе вы находитесь И по взгляду он тоже работает Он берет координаты, видимо Но это ничего Здесь у нас ракету отбирают Всю Сохранившуюся скорость мы Должны, так сказать, сохранить Далее у нас слик, есть рампочки Есть, есть две ракеты, которые нужно с умом использовать и на этом триггере нам дают еще три ракеты и квады Квад значит И финиш Все, читы enabled, потому что мало ли что Что по роутам? По роутам здесь, ну так, тоже, скажем, жиденько Единственное место, которое вызывает вопросы, это вот этого вот трампа Не знаю, нужно было ли делать такую рампу я бы сказал, что нет. Да, это красиво, но это с точки зрения геймплея, это, ну, чушь, скажем так. Будем выражаться, пытаться выражаться мягко. Карта, сразу скажу, мне карта понравилась. Я ее даже там пару дней поиграл, как вы видите по тайму. Единственная претензия у меня к Халвару по, по поводу этой рампы, потому что, ну, не знаю, какой смысл делать такую рампу. Конечно, в топовом роуте она не используется, но как бы она очень сильно смущает. Потому что в целом роуты через нее можно нормально сделать. То есть можно зацеплять какой нибудь типа вот эту грань или вот эту грань. То есть какие-то повыше, да, чтобы нас чуть-чуть подкидывало. И весь путь пролетать по стене. Это один из роутов, да. Либо мы просто в нее врезаемся нас также подкидывает на высокой скорости а скорости здесь много около 1700 либо мы делаем double jump ну соответственно плазмим по этой стене обязательно клеимся с ней делаем double jump и летим собственно дальше ну и здесь э, гб либо не гб как у вас там по спейсингу будет гб jump Выпутики Допустим плазмоджамп Либо мы эту штуку перелетаем Можно упасть на рампу Либо просто дальше плазмить Здесь тоже несколько вариантов Когда мы получаем ракету Мы можем либо Идти вперед и делать две ракеты от правой стены Либо Мы делаем граунд буст Так как скорости много Делаем граунд буст и уже от следующей стены пролетаем. При этом, я думаю, что... Ну, из того. исходя из того, что я играл, и думаю, игроки, которые прямо плотно поиграли в ЦП, тоже поймут. Иначе... Если вы совсем карту не играли, тут сейчас будет сложно относительно. <г hakk> если у вас как бы... Если мы в обоих случаях, либо если мы здесь перелетаем, сохраняем много скорости через плазмоджамп, либо мы полностью по верху проходим и падаем на рампу, что дает нам также много скорости, при граунд-бусте налево можно получить очень много скорости. При условии, что мы также предыдущий этап очень хорошо прошли. И это нам позволяет, то есть у нас... В этом случае, если мы делаем граунд буст, то у нас следующая ракета, даже вот, вот я стрелял где-то здесь, она будет даже где-то позже. Если мы будем стараться лететь в пол, то мы будем э, как бы стикать вот эту вот платформу. Тоже непонятно, зачем было вот это вот сделано. То есть это какой то Ну, попозже э, ощущение я расскажу. В общем-то... Ну, как бы вариантов нет, кроме как чуть-чуть угол изменить от ракеты и падать сюда А вот здесь уже становится интересно, потому что здесь можно В случае, если мы получили достаточно много скорости, и нам нужно изменять вот эту ракету Следовательно, у нас изменяется спейсинг И можно под себяшками по тоннелю Точнее, ну, вместо первой ракеты после арки, скажем, вот эта арка, да, после первой ракеты а после, после арки первая ракета у нас стреляется не в стену, здесь, потому что самое оптимальное стрелять ее здесь, ли, ну, либо в эту стену, в эту стену у вас уже спейсинг пойдет по пизде, скажем, и если вы будете просто спамить, вы просто врежетесь туда, потому что у вас скорости здесь много, и вот эта ракета, либо ее надо делать тогда высоко, что неприятно, потому что далее нам надо по прыжкам четко посчитать, чтобы сделать грандбуст либо мы идем, либо мы делаем под себяшку здесь по внутренней стороне. Э, в высоту, скорее всего, да, да, в высоту делаем под себяшку. Я просто не, не проходил еще так. Я играл не очень много, но э, такие, так сказать, мысли, что делаем под себяшку здесь, в общем-то, летим туда, и, следовательно, мы... Не только сокращаем траекторию полета, но и в целом спейсинг у нас должен быть хороший. Здесь тоже несколько вариантов. А... Можно просто рокет джампом залетать, но мне этот способ не очень понравился. Во-первых, он не дает скорости. Во-вторых, как-то, ну, ненадежно, да. Поэтому, ну, я вообще рассматривал по итогу только один здесь путь. Это делать под себя себяшку в рампу. Мы врезаемся здесь в потолок И прилетаем, то есть приземляемся аккурат, так сказать, перед триггером к сквадам И на этом триггере сквадом мы делаем низкий рокет Который нам дает очень много скорости Здесь, ну, следующая ракета у нас здесь Здесь мы делаем граунд буст сквадом И если нужно, скинем этот угол, нам это не важно Далее мы делаем здесь под себяшку и скимим этот угол. То есть у нас максимально прямая траектория получается. И мы еще успеваем сквадом отстрелиться здесь. Я назвал 4 ракеты. Дают 3. Суть этого роута в том, что мы делаем просто... Не, не тратим 2 ракеты... Эм... Нет оружий. Не тратим две ракеты перед этим триггером, да, то есть, например, э там Rocket Jump перед, перед рампой и куда-то вот что-то из этих стен. А мы сразу стреляем, вот как видите по выстрелу, мы сразу стреляем здесь, стреляем там, при этом у нас четыре ракеты, то есть мы на финише, а так как финиш здесь это в принципе очень важно и здесь важно прямо много скорости заиметь. Э Тут на финише как бы можно очень много скорости себе нарастить при том если еще все сделать хорошо то есть я если б я наверное играл побольше ну не карту а в целом дефраг механики все равно начинают страдать здесь я не знаю, ну 6 плюс 6000 плюс скорости здесь вообще прямо изи а то и больше вот такие дела Uh, не знаю, надеюсь, все понятно Какие-то свои мысли, все, что было, вроде высказал Ну, единственное, вот Ну, давайте поговорим про карту глобально, да Зачем? Давайте будем задавать вопросы, зачем Зачем нам вот эта кнопка? Это Ладно, давайте по порядку Зачем нам вот эта кнопка? Зачем нам, скажем Многогранная рампа вот это. Да То есть это два уже момента Здесь, ладно, допустим, здесь все в порядке. Зачем? Я могу понять вот эту арку, то есть сужение, да? Оно, в принципе, allowable, так сказать. Оно, оно нормально. Но я не понимаю вот, этот, вот эту ступеньку. Зачем? Ну, ладно. И, может быть... То есть, вот мы, давайте, условно, стреляем ракету. Следующая ракета у нас здесь. Потом под шка тут. И сюда с квадом все еще нам хватает. Вот. То есть, вот эти вот, вот моменты, которые я назвал перед <coughs> квадом. Три момента, да? Ступенька. Задом наперед, если идем, ступенька. Многогранная рампа. И э, кнопка. Это все, как мне кажется, искусственное на, наращивание сложности. Оно... Абсолютно не нужно этой карте Эта карта уже достаточно хороша для, Просто для того, чтобы ее пытаться чисто пройти То есть сам старт по себе не самый простой Старт, я подразумеваю, после первого телепорта сам, сам, Сами по себе ракеты там после плазмы Не самые такие, скажем, простые, да То есть их нужно тоже качественно очень сделать Но при этом все вот это вот как бы карта была бы намного лучше Если бы вот этих всяких моментов не было То есть кнопку там, не знаю, можно было бы Подальше, например, сделать Потому что если у тебя слишком много скорости Ты идешь слишком быстро То ты В любом случае, типа, запинаешься Либо кнопку переместить Куда-то на стену, да И не машинган дать, а дробовик Потому что с машинганом Бывает очень часто ты промахиваешься Если у вас где-то возле прицел А так бы как вот было, на, кто помнит, это ФВЦ, по-моему, 12-й, что ли, или какой, может быть, 14-й, я не помню, карта стрейфовая, где с дробовика надо было, и надо было стрелять в кнопку, которая тебя подкидывает, и эта кнопка, она, по-моему, как раз у тебя прямо на пути. То есть ты в любом случае в нее стреляешь и ничего почти не теряешь. То есть у тебя даже, у тебя в голове сохраняется, это может быть, эта кнопка может быть как-то усложнена, да, чем-то. Но у тебя сохраняется в голове э, такой единый флоу, типа, единый поток, э, как сказать, единая динамика, скажем. Потому что здесь, если мы что-то зафакапили, это все. Ну ладно, хоть на старте, и то спасибо. Если мы проходим через рампу, тут тоже, ну, чисто забей вообще. Пытаться там какой-то угол себе, который зависит от скорости, еще. Подбирать, что-то мучиться Ну, такое, такое себе решение Ну и ступенька это я не знаю Ну, тут Я никому претензию, наверное, высказывать Так сказать, выставлять не буду В том плане, что там, может, Халвар там не постарался Конечно, Халвар не постарался Не знаю, карта Карта, конечно, получилась хорошая, динамичная но вот эти моменты, они очень сильно отбивают желание в целом играть Ну, по крайней мере у меня, я высказываю еще раз субъективно Кому-то вообще это там ступенька не мешала Но мы опять же говорим про высокий уровень, да, игры Потому что ты либо, либо ты стреляешь обе ракеты там вправо в эту стену но тогда у тебя очень сильно лимитированный роуд, потому что если ты идешь быстрее, то ты просто у тебя вторая ракета, она просто ты либо будешь врезаться в стену, которая справа, либо ты будешь ее использовать не для скорости, а просто чтобы от, от этой стены как-то отодвинуться, отойти. Короче, выговор такой, скажем, заключение, да, по поводу карты. Карта классная, но она, по-моему, искусственно переосложнена. Если какие-то моменты исправить... Я не говорю, что там... Вот захотел он кнопку. Я не говорю, что надо ее убрать и просто пусть по прямой здесь прыгать. Нет. Пожалуйста, сделай кнопку. Пусть здесь такой же высоты будет. Но пусть кнопка будет вот здесь, например. Чтобы у тебя... Это даже выкутришникам было бы намного приятнее. То есть... Даже с точки зрения ВК-3 Ты прыгаешь, прыгаешь тебя как раз где-то... Как ты прыгаешь? Ну, давайте примерно, да, вот мы такие Прыгаем, прыгаем Вот мы здесь стрельнули и по стеночке дальше идем Пожалуйста Для ВК-3 опять же вот эта рампа, она одище а полная, не знаю Ну сделай Сделай, я не знаю Ну зачем? Ну не столько грань Сделай, блядь, не знаю двухгранную рампу, да, как, одна поменьше, одна повыше, типа, другая пониже. И все. Понятно, что вот так красиво. Но вот это красиво, оно сразу теряет свой вес, с точки зрения дизайна, если оно никак не применимо к геймплею, если оно руинит геймплей. Вот. Ну, и ступень, ну, ступенька это скорее придирка, как бы, да, будем честны. Но ступеньки вот такие вот Особенно для... это ладно, CPN ты что там как-то еще может там за... срулишь, но в UQ3 это все сложнее. Я не уверен, как там в UQ3 проходят, потому что в UQ3 демок я не смотрел, не видел, не играл. Но в UQ3 это вообще ужас. Если, если вообще дополнительно тему в UQ3 разбирать, да, то есть в UQ3 понятно здесь все поверху, потому что здесь рампа. Во-первых, вот эти все. Сколько это высотой? 44. Ну ладно, я не знаю, в EQ3 заскимится, нет, наверное, заскимится. Допустим, в EQ3 это ты можешь заскимить. Вот эта ступенька в EQ3. Наверняка не самая удобная. Залет на слик в EQ3. То есть здесь опять же. <сiffe> <сiffe> Знаю, то есть сделано Типа, что она разломана, как будто бы Для гибкости, но В определенный момент я там Ну, когда я играл, там, при определенном Спейсинге ты ни разу в жизни Не залетишь, либо Не прыгнешь перед сликом И ты всегда будешь просто утыкаться, потому что тебе будет Не хватать чуть-чуть скорости Опять же, это, ну, вот здесь, да, вот эта ступенька То есть, здесь в любом случае К это просто жопа боль я не уверен, что они пойдут через внутреннюю сторону Посмотрим В общем, ладно, не знаю По идее, все, что я перечислил На совести тестера Если тестеру так понравилось Ну, слава богу, поиграли такую карту Еще раз скажу, никого Так сказать, Обвинять ни в чем Не буду Так, ладно Смотрим демки Смотрим мы так как в прошлый раз мы немножко зафакапились мы смотрим стоп-22. В ЭКУ-3 это Шихуа. Кто не знает, почему мы смотрим топ 22 смотрим, значит, комментарии к предыдущему обзору. Где Шихуа? 22. Вот это 20. 22. Смотрим. Смотрим в ЭКУ-3 роты Надеюсь, будет нормально. То есть, да, вот, вот как я и предсказал. Вот нафиг вот это вот. Ну, ладно. Может, я не прав по поводу рампы, да? И в ЦПМ, типа, очевидно, надо ее игнорировать Ну, вообще, не очень очевидно Хорошие ракеты э -э Ну, ладно, заскимил Ч Влево Ну да, потому что тут надо потом вправо Потому что там стена И заскимил последнюю Да, да, очень даже ничего Комполомус, 35-0. Ладно, не будем про карту, наверное. Ну, немножко пригорает просто, если честно, как-то. Ну, вот минус, минус вся скорость ВК-3, пожалуйста. Неплохие ракеты. Правда, там ракета в стену на столб то не очень правильно. Хорошая ракета на повороте. Залетел, сделал rocket jump, зацепил рампу Также по левой стороне Ракета в никуда И в итоге без ракет на финиш Ну, что сказать, что сказать Ансельмо из Паландии Не знал, видимо, что там слик и об А вообще у него оба выключены Очень жаль Хорошо, очень хорошо здесь пролетел Здесь без вариантов, видимо, просто одной ракетой все пролетается Неплохая ракета на повороте, здесь заскимил Ракета в рампу не попала, очень-очень плохо, так сказать, сыграно Ой-ой-ой, чуть-чуть не успел для ракеты с квадом ну да ладно. Ну, в целом неплохо. Роуты пока, скажем, одни и те же. Здравствуйте, Антон Петрович. Как ваши дела? Я не знаю. Ну, вот Антон, кстати, да? Я уверен, что многие напишут, что... Ну, может и не напишут, но подумают, что типа... О, ебать, люди там начинает опять. Карта, блядь, говно. Туда-сюда. Я не знаю. Вот пусть Антон свое мнение напишет по поводу моментов, которые я перечислил. Ну что, вот мнению Антона я, я доверяю. Ну что, блять, Антон Петрович очень опытный, и сам к тому же маппер. Так, одну ракету оставляет на отстрел перед финишем. да. Ракета в рампу на слике, да, перед квадом. Там, конечно, кстати, трики плейс IDM 34.10. Худ бан, без бана, ой, без бана, без худа, видимо, играет Ну вот под ВК-3 прямо туда кнопка просится, а в ЦПМ как было бы приятно Это же вот, вот, вот ты тестишь, по идее? Это прям бросается в глаза Под себяшечка. Ну, под себяшки не самые эффективные, хороший выстрел на повороте Хорошо по рампам пролетел, хотя ракета... После рам получилось не очень под себя, шку промазал сквадом, но ничего страшного, судя по всему. Хорошо, хорошо. Так, акпиу, акпиу. пью, пью, пью, пью. Так. Очень много скорости на рампе потерял. Я Вообще не уверен, как тут внутри вот это место проходить с рампой. Ага, по внутренней стороне пошел. Ой, ну, здесь он очень много скорости потерял. Очень много. Он, конечно, сократил дистанцию. И ракету попал, и заскимил. И в целом скорость хорошая на финише. Ну, пере, по, после слика не очень качественно получилось. Очень, не очень. 33,5 бридж. Хорошо на да, слике, на рампе. Слишком какие-то высокие... Ну, давайте сделаем здесь такую маленькую ремарку. Карт с квадовыми ракетами очень мало. И далеко не многие умеют грамотно, красиво, правильно их стрелять. И здесь это очень видно. <laughs> Потому что, например, Бридж, будучи очень опытным игроком, очень сильным игроком, я бы сказал. Ну, может он, конечно... Мало поиграл там и вот это все Но и у других Ракеты очень высокие То есть там, там на кваде можно прямо Намного больше скорости получать Ашанзи Ой, ну под себя шкалишняя была перед стеной, потому что получилось, что врезался прямо в угол. Неплохой вариант прохождения рамп. И 3000 на финише. Да, да, неплохо. Неплохо. Микендо. Хочу пить. И вот этот, кстати, поворот тоже дурацкий. Там, если чуть-чуть не так поплазмился, у тебя минус 3 столбцов. <с плазмил> Заскимел. Ууу! Кто-то, кстати, просто я сейчас думаю... Э кто-то сейчас приведет в пример то, что я сказал в прошлом обзоре, что не маппер мапит под нас, а как Ну, маппер мапит не под нас, что это мы должны адаптироваться под его карту, да? Но этот случай... Это как раз один из тех случаев, это вот моменты, которые я перечисляю, их быть просто не должно. Карта может быть сложная, не, хоть сколько неудобная, там, и т.д., и т.п. Сколько угодно может быть сложно. Это не сложность, это криворукость мапера, скажем вот так. Либо криворукость мапера, либо невнимательность мапера. Давайте посмотрим. 32,5. Ну, прямо не криворукость, скажем, да? Либо не досмотрел, либо тестер не досмотрел. Короче, ну, вот эти вот моменты, они... <кх> они вскрываются на тесте. Это все моменты теста. Либо карту толком не тестили. Хотя в целом, ну, она очень динамичная, красивая. Хорошие ракеты, кстати говоря. Очень хорошая карта по динамике. Хорошие ракеты, заскими угол. Да, отлично. Отлично. Так. poison Странно, что Пойзен где-то вообще вот тут. Сколько это? Топ-10 примерно. Там топ-13. <кхм> ну, в общем, ладно. Ну а чё, о чем говорить еще, пока смотрим одинаковые роуты. Хорошо пролетел рампу. Хорошие, очень хорошие ракеты. 2000. Наверняка здесь типа 2-300 надо или что-то типа того. Сохраняет один ракет, чтобы было 4 ракеты. Ой, под себяшку промазал. Под себяшку промазал. Обидно. Но не стал, видимо, да, играть. Сколько там 52 секунды? Видимо, э э сервер рестарта киляется. 30-5. Дино. СК. Еще раз напомню, я высказываю исключительно субъективную точку зрения, на мой взгляд. У вас может быть другая точка зрения, точка зрения если она у вас другая, это не значит, что, типа, я не прав. 31.5, да, отлично, отлично. Phase, aka White. Хорошая плазма. От себяшка не совсем понятная была. Этот скинд, который там произошел, не был особо нужен. Не, ну, немного неоптимально. Рампы, скорости мало на выходе. А это Фейз, прямо Фейз. Ой, Фейз! Nice run. All I can say. <laughs> Тридцати на один Сондер, очень много скорости перед плазмой Сохраняет одну ракету. Угу. Да, да, очень даже ничего. Ацит почему-то из Ямайки очень потерял, потерял на стрейфе там неплохая плазма, но тоже не самая оптимальная. Мне узондра как-то ближе по духу плазма. Ракета поздняя, точнее, ракета слишком ранняя, по кулдауну стрелял. Зато хорошо на рампах пролетел. И одна ракета еще есть, чисто для скима, да? Хорошо. Кет, 36. 36. Тоже плазма не самая такая оптимальная здесь. Ракеты хорошие. На повороте выстрел вовремя. Хороший слет с рамп. Ну, вот, не знаю. Вот что-то мне вот... вот это, это вот как... Я вот чувствую э, нутром у меня уже вот, у меня прям заигрывает со мной вот это вот вот эти вот роуты все, так скажем, я, я вижу, что что-то не так с ракетой. Они все неправильные, вот эти ракеты все, они неправильные. Там другой роут, я прям вижу. Ну, либо не то, чтобы кардинально другой, но по-другому стрелять их надо точно. То есть вот это, это чисто все, что мы видели, это сейф-варианты. Это просто, чтобы себе ран не убить. Я так чувствую. Скорее всего, ну, для кого-то это единственное нашедшиеся роут, да, но мы, опять же, говорим с точки зрения, так сказать повыше, чем, чем средний 36 парки-пуп очень хорошо плазму пролетел то, что рампу не зацепил боковую которая скорости сохраняет оно, конечно, немного неправильно то есть на этом очень много потерял очень хорошо прошел рампы а да, и ракеты тоже жиденько, очень жиденько, у прокипопа здесь ракеты. Ладно. Ну, молодец, играешь в УКУ-3, в любом случае, так, Гопер, 30-0. Интересно, здравствуйте, Гопер. Без прыжка со Слика, он и не нужен, потому что прыжок руинит спейсинг, я так понимаю. Плазма не очень, не очень плазма, зато с рампочкой боковой. Сохраняет себе скорость Много-много скорости Спейсинг нормально получился Выстрел хорошо, естественно Очень качественно отстрелился <coughs> Ну, скорости видали побольше Но в целом очень-очень даже хорошо Топ-5, между прочим Поздравляем Гопера с топ-5 Поздравляем Степана Точнее не Степан, Степана, ну степ Поздравляем Шашка С э, топ-4 Угол с плазмы, был какой-то странный Не самый оптимальный Очень много скорости здесь Очень качественно Зря ракету в Воздух давал, теперь он потерял Типа Упсов 200 или около того Не самый оптимальный рэмпы Ну, самые быстрые, мне кажется, вот как Гопер и проке-поп делал Вот это вот самое то И финиш достаточно, достаточно хороший 29.9 Лайки 29,2 И в ИКУ-3, я уверен, тоже Побыстрее по построфишь И зап запинаться начинаешь Ну Слишком высоко как-то Настолько высоко не нужно Потерял там, я думаю, скорости Из-за из того, что угол мог быть получше Хорошие, зато ракеты Хорошо здесь залетел Потерял Две ракеты Получается, что одна остается, Не знаю. Ну вот, мне кажется, сохранять одну ракету, то есть сделать... А, получается, нет, не сохранять ракету, а делать ракет-джамп, а потом стрелять от рампы. Как у Гопера. Это вот самый такой, мне кажется, оптимальный вариант, если просто хотеть быстро. Если хотеть сильно... Топ-3 лайки, кстати, поздравляю. Если хотеть сильно, сейчас мы посмотрим. Ксас 28.9 У Ксаса тоже там вообще времени нету Вообще не играет Очень много скорости Плазма не, не оптимальная Плазму надо, мне кажется, в ИКУ-3 Точно одним потоком все проходить Потерял скорости на повороте Либо вот так, да Во, В пол, в потолок Интересно, интересно, но, мне кажется, все еще... Это где-то близко, вот я, чувствую чувство, я близ... Чу у меня дефрагерское чутье, у меня. Я чувствую, что этот роут уже где-то близко, но это не очень... Это не оптимально, то есть это быстро, в целом от потолка отстрелиться с квадом, очень классно и быстро, но это не оптимально. Поздравляем топ-2 САСа, поздравляем Дельту топ-1, давайте посмотрим. Вот, одним потоком. Тоже высоковато, по-моему, он как-то слишком пролетел. Можно было побыстрее. Очень хороший отстрел. От потолка там. А. Ну, не, не знаю. Мне кажется, вы кутришники не нашли роут на финише. Я буду думать, что не нашли, потому что все, что я увидел, оно, конечно, классно, но. По-моему, оно слабенько. Ну что ж, переходим к нашему топ-22. А именно, смотрим Хендри, который был. Ну, для тех, кто кому лень, читать комментарии к предыдущему ролику, вот так сказать, к предыдущему обзору, озвучу вкратце, здесь. Я смотрел топ-20 на том обзоре. Но суть в том, что <смех>, там было два топ-20, а я типа посмотрел только один топ-20. Тем более, я первое смотрел в ИКУ-3. Это как произошло? Я когда скачивал, я особо результата не смотрел. Ну, мы см смотрели на обзоре, но, естественно, там глазом так, мельком, если проглядывать, ты не зацепишь, что там 2 топ-20. И когда вот этот список мы в ИКУ-3 открыли, то тут четко топ-20. <смех> И, ну, короче, поняли, да? Хендри был топ-20. Вторым топ-20, поэтому мы смотрим топ-22, чтобы покрыть, так сказать, моральный ущерб 24,4, почти, почти 24,5 Неплохой слик Ну, в целом, давайте так, если слик там, 1000 не знаю, 90 плюс, это неплохой слик И на этом застрять, так сказать, не будем, потому что слик, он и в Африке слик <кхм> Ну, кстати, очень даже ничего, по-моему, очень даже ничего Каркиус 24.3 Ну, можно было пободрее Слик Потерял на отклеивании со стены там скорости Поворот здесь не очень оптимальный, надо было пораньше под себяшка это конечно хорошо, но не получилось, а так в целом отлично. Ардиди Слишком широко на старте на слике получилось, так не оптимально, так делать не нужно. Одним потоком. Две ракеты в одну сторону. Две 600 на выходе. Ой-ой-ой, слишком угловато. Слишком угловато. Не оптимально. Не оптимально, но быстро. Капкорб 23.9. Блин, я опять забыл демки. Очень хороший слик. Я опять забыл демки капкорба попросить. Демки бота. ботах. Ну да ладно, я думаю. Ничего страшного. С Рокет Джампом и от потолка Ну не Это конечно Ну в целом я думаю Капкорп руководствовался Так сказать теорией Что нужно сохранять здесь максимально прямую траекторию Но при этом Делая Делая так сказать Рокет Джамп ты просто не получаешь Ничего кроме высоты Поэтому Это трата Рокета с квадом впустую 23.9 Лан Калойей Неплохой слик. Одним потоком. Тоже неплохой вариант, почему бы и нет, но скорости маловато. На выходе. Ну, на выходе надо, ну, 3000 плюс точно под себяшка и ракета 4700. Очень даже ничего. 23.8. СОП. Стало быть... Что, это мыло? Или... А, нет, мыло это СОП. А СОП это СУП. Воу, воу, воу. Резкий парень. Гляньте, гляньте на него. Тоже под себяшка. Ну, это под... Не знаю. Может быть то, что я говорил, что там... Может то, что я наговорил. По поводу роута там я немножко был неправ. Ну что в целом, да, это себяшка там ложится в туннеле, но она ложится, наверное, только в том случае, если мы две ракеты стреляем справа, а если мы стреляем справа ГБ и потом переходим сразу на левую, то, наверное, следующая ракета должна быть от правой стены, после арки, от правой стены и, наверное, граунд boost. Наверное, да. Торнер 23.6. Ну да ладно. Ну, я... Перешел в теоретический деталь, так сказать. Очень хорошо пролетел. Использовал рампу. Ну, рампу не, не, не оптимально. Вообще туннель почти не использовал. Вообще стены почти не использовал. Это очень плохо. От себяшка хорошая, но... Как-то две ракеты на финиш осталось. Ну, не знаю, не знаю. Очень, очень странно. <laughs> очень странно. Не по-дефрагерски как-то. 23.5. С газы. Да. Почему бы и нет. Вот оно. Примерно так и выглядит, только побыстрее. Вот. Вот. Ну, ну, если не считать, что, как бы, угловато слишком получается, то очень даже, очень даже хороший роут Так, это у нас фейз Hello, фейз 23.5 kinda slow PG, speed is good, but When you get out of the wall, you lose a lot of speed, you have to work on it The rockets are fine the, out the outcome speed kinda slow, but still good And finish Decent <laughs> Everything is fine, don't worry about it <laughs> Так, 23.4 Пузо, пузо жив! Вы посмотрите на него Интересная плазминка очень интересная. Рампа не оптимальна. Скорость на выходе маленькая. Джамп с рампой потерял скорости. Стрелял ракету об рампу, потерял скорости. Слишком угловато, потерял время. Прости, Финляндия. 30 5-scale reported. Ну, не, ну, это бан. Он вообще с форвардом. Очень много скорости. Очень быстро здесь все пролетает. Две ракеты. Видите, вторая ракета, она какая-то обрезанная получается. А если ты еще быстрее идешь, она еще обрезаннее. Но это не такой роуд, не. Мне кажется, не. Прокипов 22.9. Ну тут, тут понятно, я думаю, у всех fps будет, так сказать. Ну это пытался как-нибудь красиво сказать. Ну, один роут у них, короче, что тут смотреть, так сказать. 2.8 Широсаки. Исполнение разное, да. Роут один. Его немного не оптимально свик прошел. Но вот эту, ну, рампа не, не оптимальна. ГБ, ну, может быть еще как-то, На скорости все равно мало, поэтому этот роуд мы не особо рассматриваем для высших, так сказать, скоростей. Вот, прим... вот, вот только вот побыстрее и успеваешь еще последнюю ракету складом тоже отстрелить. То есть, примерно вот то, о чем я говорил про конец роуд, про финиш, но исполнение, естественно, оно... Должно быть почетче Чтобы плюс, естественно, был четче Так, 20-24, Найт Хороший слик Сразу зажимает, стрелять Хорошо пролетел Плюс 80, им 100 Две ракеты от... Ну, с... ну здесь мало скоро 2 800-то мало на выходе Ну, типа, да, но... Нет. <смех> ну, демки пока... Ну, мы смотрим одни и те же роуты. Я не знаю, если вдруг кто-то захочет... Если Меня почему-то смущает, что я говорю одно и то же. Я не знаю, почему... если вас это не смущает, я не знаю почему, но меня это смущает. Я хочу объясниться перед самим собой, что мы смотрим одни и те же роуты. <смех> Поэтому ничего нового не скажу. Ничего, друг... ничего такого не скажу. Так, Москал... хорошо пролетел, много скорости, видно откуда руки растут, так сказать. Да-да-да, ну видно, да, откуда растет, так сказать. Молодец. Сделано неплохо, можно было бы, конечно, и побыстрее. <клых> так, в здравствуйте, в hello, из USA. Ну карта, карта очень классная Как бы Ее вот доработать И будет прямо Где-то может быть даже что-то посложнее Можно сделать Под себяшку не стал делать Стал просто типа там назад стрельнул Очень хорошо, очень красиво Хастовары Артем Михайлович Давайте 1200 почти на входе Плюс 112, красиво Плюс 200, ля. Ну там чуть-чуть больше скорости начинаешь получать, и все. Забей там. Там это существо с ракетами начинается. Ну, не очень оптимально финиш, но в целом, да. У ТХ. Ну, я сказал про ФПС, один тот же ру. Ни в коем случае не должно звучать обидно, потому что... У ТХ, так, кстати, у, на у наших тоже один тот же роут, поэтому это ничего страшного, мы же команды играем. Было бы странно, если бы у нас разные роуты были, вот это да. От потолка? Может быть, может быть. Но от потолка в ИКУ-3 я могу понять такое решение, потому что в ИКУ-3 там сложно в целом контролировать это все дело. Но в ЦП... От потолка это... Не знаю... Это трата вертикальной скорости. Вместо горизонтальной. То есть ты, получается... Вместо 300 упсов по горизонтали, ты берешь 300 упсов по вертикали. А тебе, ну, тебе горизонтально надо быстрее двигается, а не вертикально. Не знаю. Ну, это странно. Само по себе потолок используется. Само по себе там странно. И когда... Такую маленькую историю расскажу, когда ребята начали уже играть. Я там посматривал <coughs> демки, и Ксас очень сильно хотел от потолка. И может быть и другие, но я за КСАСом наблюдал в основном. Очень сильно хотел от потолка стрелять, я уже тогда заподозрил, что что-то там не то, ролл там не такой, не потолок. Ну, естественно, потом разобрались, так сказать. Так Рейн двадцать Ну, разве что может быть, вот так. Но это опять же ты получается. У тебя две ракеты. Они типа Неполноценные Ты просто высоту их тратишь А роут хороший, но ну, прохождение хорошее Молодец Топ-3 ксас Очень качественно Через рампу не оптимально очень оптимально. В итоге здесь мало скорости. И на выходе мало. Еще, еще и заскимил, еще и врезался. Очень мало скорости. Вот, примерно вот так надо. Вот, вот, вот, вот. Вот, вот. Вот это мои ребята. Молодец. Сас, молодец. Так, Габлин. 28. Очень много скорости. Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, нет. Мне кажется, этот роут нет. В целом, да. Ну, финишу, да, такому, я бы сказал, да. Но, мне кажется, у Ксаса он, во-первых, попроще делается. Потому что вот это вот, то, что там происходило, оно... Насколько я могу видеть, оно не очень оптимально по чекам плюс минус то же самое у Ксасы еще и быстрее можно за счет под себяшки так что ну не у Ксаса, будем говорить у нас у нас у ребят у тех кто старается не то что вот эти вот вот здесь у базы уже другой разговор в принципе 300 нормально но а у них вообще у них финиш другой да ну, либо не то чтобы другое, там, скорее всего, у них есть вариация, так сказать, по тому, как ты идешь. Ну, у любого нормального человека должна быть определенная не человека, скажем, дефрагера, да, у любого нормального дефрагера должна быть вариация роутов. Относительная вариация. То есть глядя на то, как ты идешь, какие ракеты у тебя получаются, типа, как роут складывается, потому что не все. Мы же не роботы, мы не можем делать все одинаково. Вот глядя на, так сказать, на аутком последствий мы принимаем решение там либо вот как гоблин стрелять от потолка, либо как базу стрелять, ну идти понизу, стрелять от стены. Мне кажется гоблина в этом плане получше, но база ракеты получше. Но у них э, разница не слишком большая. Я думаю, если взять, я думаю, знаете что, если взять Давайте возьмем старт До ракеты Ну, фпсов Вторую часть возьмем нашу Где ракеты в туннеле И третью часть возьмем нашу Старт, короче, да, только старт получается Берем у фпсов и получаем 25 Вот такая история, ребят Ну ладно, это все лирика Переходим в в результаты отправила демок 35 в ВКУ-3, 57 ЦПМ, естественно, все мы смотреть не будем, потому что мне в последнее время очень ценно мое свободное время. <coughs> Такие вот результаты, спасибо всем за участие, отправляйте демки из шоу, у нас здесь третий раунд, который я еще не играл, записываю я в субботу. Я не знаю, следующий обзор я, скорее всего, буду писать, знаете, когда, не знаю, не буду ничего говорить, не знаю, когда буду писать, может быть, следующую в субботу буду писать. Короче, я, я эту карту даже еще не играл, ничего сказать не могу, но так как там мидкит, и исходя из того, что я почитал, лучше бы, наверное, эту карту, э, не знаю. Я, я не совсем, по, не, не, не могу сформулировать мнение по комментариям, которые я видел у нас в Дискорде, поэтому... Ну, в командном Дискорде, не в общем. В общем, там, что читать. Короче, ладно. Ну, мидкит. Играйте, есть граната, плазма, ракета. Остался один день. Пожалуйста. А еще шафт есть. Только здесь, только здесь шафта нет в оружии, а здесь есть шафт. Очень интересно. Ладно. Ну, в общем-то, все. Всем спасибо за просмотр. По поводу стримов. Там, по-моему, кто-то спрашивал. Я могу постримить иногда, но я не буду стримить фраг. Я буду стримить либо Overwatch, либо что-то еще. Если, вас, если вы хотите, чтобы, так сказать, приобщение к культуре немного иного рода, если вы хотите, чтобы я вообще хоть что-то стримил, пишите в комментариях тогда, чтобы я знал. Потому что иногда есть реально желание постримить, но не очень хочется стримить не фраг, потому что многие будут писать всякие гадости. Мол, почему не Дефраг и вот это все. А этого не очень хочется читать, поэтому... Короче, пишите свое мнение. Стримить хоть что или не стримить вообще. Можно вообще, так сказать, чисто видосики пилить и все. Так что, такие дела. В общем-то, ладно. Всем спасибо. Ставьте, так сказать, лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь в Телеграм. Все последние и необходимые новости будут написаны в Дефраге. По поводу обзоров, по поводу стримов и прочего. На этом все. Уже в который раз. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.